Красава, Леня. Вот, сюда. Там -то... А есть что взять-то? С я... собой. Удачи. Спасибо. <клес> Пыльно тут. Вентиляция. О, грибочек. А взять можно? Там чел такие же продавал. Я знаю, где он их собирает. Ох, молодец. Эй, да я уже нажал, что ты все в этом лампочку. А где она? Ты ч? Да какую лампочку? А! Ёпт. Что такое? Что? Что? Я Зна что? знаю. Спасибо, спасибо, пацаны. А -а -а. Потеря, Тебе нормально так светить-то стену? <свят> Я несу радость, а ты... Несем а я несу бревно я сдаюсь, сдаюсь я. это хорошо что так я здесь дурак Василий. брось пушку я вот за спиной был перед кем становишься сдаешь за херня Эй, ну я же уже подошел. Ты-ты-ты, че? Телепортация, сраны. А, не работает. Да, так туда не Думаешь? Так, будем не подведет. Он не работает. А -а -а. Только ты можешь Есть это сделать Ага. -а -а. Какого... Ой, Паш, я понимаю, что, конечно, женщин-то у нас не особо-то и много Да и плюс мы тут с тобой вдвоем застряли в лифте Но, ну, Мне кажется, ты немножко как-то торопишься события. Я, конечно, не против А, про лифт ты блин стоишь оглядываешься что нам делать мудак а его -а -а. на ч? и чем мы сделали мы мост поднимаем, да? ничего себе ты умника в олимпиаду не хочешь поучаствовать а, подожди, у меня тут дерьмо бегает Тихо, ты лежи, сиди Я не... У меня патроны закончились Да, да, вагон, вагон Так, пойдем в вагон, че ты стоишь? Не урчи Ты чё, скорпион за легендой? иди отсюда. Ой, ему кусок отломал. Да -мо. Он тут вообще какой-то бронированный сильно задолбал. Что где Андрюха? Андрюха, твою мать. А все. <решит> душно мне Душно <решит> Дым Г -г -гарь. Гарь. Так ты мудло. То <решит> а Пощечины ему липаний а, Обкурился придурок, придурок Глаза все красные Сейчас буду говорить, что в бассейне плавал Ну конечно <решит> Кашель от покура, да? Давай-давай. Что давай. ты мне скажешь? Если не ты, я бы... Ага. Я бы Все бы как скурил. Остальные... Давай, ну пойдем. Быстрей. Я пуст. Ну, пошел нафиг. Так ты... Ты держи меня! Я все. А, ну блин, линейные сюжеты, как вы меня бесите? Угу. Ничего так, прогулочка получилась, а? Гачи за хуй Куда? А билеты. А? туда без билета пашка ну-ка давай скажи ему О, так бы сразу кайзел если хочешь вот. Вот у той что-то вообще как-то трясется По жести Она по-моему жальная, да и у той Что-то у прям вообще капец Ладно Давай гульнем раз живы остались А я угощаю Ну так давай Прошу, две фирменных Специально для вас Старого запаса О, это дело Давай Артем, осторожнее пошла Да а еще по одной ну за равенство давай а, за порядок давай Артём давай до дна до дна Хорошо. Не а Артем. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите, товарищи. Есть, товарищ майор. Эй, она что, подстава? Ля ты крыса. Ой, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, она есть что предложить друг другу. Доставьте! Товарища в переговорную! Ну, почти их на почте России доставка. Они настолько тупые. На поишку. И еще. Те яйца все отстрелю, придурок. О, следующий. Э! Прям как ужастик. Отдохни. Ты что, офигел? Ты мертв. Да вы че слышите? Да, да, так нет, ты подождите. Товарищи, у а -а -а -а. На, Я и не живой. Воу так как? Подождите. Как я сюда забрался? Едрить меня. Отдохни. ч то жесткое. А ты что загрустил-то? Ну проиграл и проиграл, что-то начинаешь-то. Ну. Ты... Что тебе подарить? На вот. Зажигалочку. Ща погреясь. Я возьму, что-нибудь. А, это не тебя. На вот держи. Не грусти только. Ну вот. Видишь? Светло. Забавно. чем ничего на А пауки тоже боятся света О. пацанов поджарил немножко. Урод ну, Вот машина со светом стоит Ты тебе вообще насрать? Отошли нафиг отсюда Козлы А, стрёмный хер Ты че слышь? Там выродок ты че? Идите нафиг, Черт? Они блин, визит. Весь... Иди Пошел от меня. Ты сидел, что ли? <сех> ты чем прицепился это? придурок? Да блин, да что с везде перезарядки-то Спасибо тебе за просмотр, надеюсь тебе понравилось Это было Metro Last Light Redux, как-то так, короче Прошло уже немножко меньше времени, чем в предыдущих роликах ну, между их выходами Это первое Второе Хочу поздравить вас всех с 23 февраля Точнее, не всех, а только мужчин, мальчиков, без девочек Я не знаю, короче Вот, в общем, вас всех поздравляю Плюс хочу поздравить себя, благодаря вам Теперь у меня есть своя собственная ссылочка на мой YouTube-канал Плюс я немножко приболел я смог выбить себе немножко свободного времени, чтобы записать вам этот красивенький, веселенький видосик. Надеюсь, что веселенькие. Надеюсь, вы там попугались в некоторых местах. Я постарался. Не забывайте подписываться, ставить лайкосики. Обязательно пишите комменты, потому что хоть какая-то отдача от вас мне обратно нужна. Нравится вам или нет, что вы хотите посмотреть, чтобы я записал или что-нибудь такое. Все. Всем удачи, всем пока.